и Фебовы, презрев угрозы, унижусь до да смиренной прозы. Тогда роман на старый лад займет веселый мой закат. Нему муки тайные злодейства я грозно в нем изображу, но просто вам перескажу преданье русского семейства, любви пленительной сны да нравы нашей старины. Перескажу простые речи отца или дяди старика, детей условленной встречи у старых лип у ручейка,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 в длинные телогрейки, и все дремало в тишине при вдохновительной луне. И сердцем далеко носилась Татьяна, смотря на луну. Вдруг мысль в умею родилась — поди, оставь меня одну, дай, няня, мне перо, бумагу, да стол подвинь, я скоро лягу, прости. И вот она, одна, все тихо, светит ей луна, облокотясь, Татьяна пишет.